Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о типе периода графика Order Flow. Разберем принцип формирования свечей, а также рассмотрим, какие настройки параметров мы можем произвести в данном типе графика. Открываем из главного окна инструмент Chart. График Order Flow открывается из меню «Период». Здесь находим строку Order Flow. Как видим, по умолчанию для данного типа графика представлен период со значением 1. Откроем его. График Order Flow это аналог спредовой ленты. Разницей является лишь то, что отображается он в виде всем привычного графика с барами. Давайте для сравнения откроем спредовую ленту, которая будет привязана к данному графику. Для этого нажимаем на кнопку создания зависимого окна и выбираем здесь Spread Tape. Построение каждого нового бара происходит во время изменения спреда. Когда меняется Best Ask или Best Bit, появляется новая запись в спредовой ленте, а на графике Order Flow закрывается текущий бар и открывается новый. То есть каждая запись в спредовой ленте соответствует одному бару на графике Order Flow. Таким образом мы можем в удобном виде отслеживать сколько сделок на покупку или продажу прошло без изменения спреда. Теперь давайте перейдем к настройкам графика Order Flow. Для этого из меню выбора периода нажимаем кнопку «Настроить». Выбираем из списка график Order Flow и нажимаем кнопку «Добавить». В появившемся окне мы можем изменить название периода, количество загружаемых дней и значение фильтра. Выставим для примера значение 20. Это будет означать, что на графике останутся только те свечи, объем в которых был 20 и более контрактов. Нажимаем ОК. Как видим, на графике остались только те бары, в которых суммарный объем был равен 20 и более контрактов. Давайте теперь рассмотрим отдельный участок графика, чтобы увидеть, что происходило в спредовой ленте в этот момент. Для этого переходим в historical mode. И теперь выделяем интересующий участок. Мы видим три бара, соответствующие заданному фильтру, как на графике, так и в спредовой ленте. Высота баров соответствует разнице между лучшим бедом и лучшим аском. И сейчас мы наглядно видим, где произошло расширение спреда. Данный тип графика станет полезным дополнением для трейдеров, применяющих краткосрочные торговые стратегии. На этом все. Теперь вы имеете представление о графике Order Flow, а также знаете особенности его построения. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь.